Приветствую всех! И в сегодняшнем уроке мы сделаем приседания для нашего персонажа. Для того, чтобы это сделать, во-первых, нам понадобится две анимации. В нашем случае мы их импортировали из проекта Advanced Locomotion третьей версии, и нам нужно создать Blend Space. Переходим в Animation, Animation Blend Space 1D, выбираем скелет и пишем crouch. Bs. Открываем Здесь ставим скорость Линейную интерполяцию сделаем И также выставим 4 Global Interpolation Speed И теперь мы выставим анимации Нам нужен Crouch Walk И также нам нужен Idle Айдл, волк. Айдл, волк. Так, это у нас есть. Нам нужно еще определить скорость, при которой мы стоим на месте, да, и двигаемся. Это у нас, я точно не уверен, Ну, пускай пока что будет 80, дальше мы ее подкорректируем. Это мы пока можем закрыть. И теперь давайте перейдем в блюпринт персонажа. В блюпринте персонажа нам понадобится сделать. давайте я это сделаю интернет, чтобы не путаться. И нам, во-первых, нужна клавиша. Давайте мы будем на C приседать. В Character Movement нам нужно проверить, чтобы у нас, э, во-первых, Can Walk Off Led стояла галочка. Uh, can Walk Off Led... Кроучинг также мы ставим галочку. Эта галочка отвечает за то, чтобы наш персонаж, когда он находится в состоянии кроуч, спокойно мог упасть с края, а не висеть на крае практически в воздухе. Также нам нужно проверить галочку CanCroach. Can нужно найти... can crouch нам нужно установить галочку это дает нам возможность использовать функционал движка и здесь мы находим crouch и также on Также у нас есть два варианта, вы могли видеть в играх, когда есть вариант, то что мы нажимаем, у нас персонаж присел, отпускаем, у нас персонаж встает, либо же один раз мы нажали, он присел, второй раз нажали, он встает. Мы будем, наверное, использовать второй вариант. Давайте... Поставим, наверное, flip-flop. Либо же мы можем проверить uh, can, can crouch. Branch. Если у нас персонаж uh, присел, то по нажатию мы будем вставать. Если у нас персонаж стоит, да, у нас can crouch false, то мы будем Садится, и также давайте определимся с капсулой так, капсула здесь. Здесь нам понадобится Half -Hate. но прежде давайте я найду Hidden in Game сниму для того, чтобы мы могли увидеть нашу капсулу. Так у нас персонаж не садится. Давайте проверим Cancroach на Авантик. Print string. Нам нужно знать, что у нас по дефолту в Cancroach. И работает ли это вообще ну давайте пока что подключим вот так у нас изначально true false true false true false так у нас crouch и у нас encroach false true concroach да нам нужно сделать конcrouch not и сделать branch uncroach crouch ну либо же поменять эти функции местами да мы можем сделать так без нота Установите эти две функции давайте проверим ну теперь у нас все работает один раз нажали присели второй раз нажали мы стоим но у этой функции есть минус вы видите то, что камера у нас быстро опускается вниз. И это не очень хорошо. Но это мы, возможно, поправим позже, если в этом будет надобность. Давайте добавим анимации. Нам нужен анимационный Anim BP. И здесь idlerun. Нам нужен crouch-blend-space и также я не помню импортировали ли мы анимации, вроде бы мы их добавляли, это переход от idl к crouch, да мы добавляли эту анимацию. Давайте поставим enable-root-motion. и достанем эту анимацию. Так, что нам нужно сделать? Во-первых, здесь мы проверим, если speed равен нулю. Это один вариант. Либо же мы можем сделать немного иначе. Как бы нам лучше сделать? Давайте сначала передадим переменную в Graphie. Возьмем персонажа. Возьмем can, can сделаем Сделаем to Variable. Кроуч. Для того, чтобы мы могли уже переключаться, так это у нас Кроуч. Так, давайте перейдем в анимационный блендпринт. Там мы закроем. Давайте здесь поставим encroach, true, то мы проигрываем как наш персонаж переходит в состояние кроуча и дальше по uh, time remaining мы будем делать в зависимости от скорости. Uh, возьмем скорость, uh, чтобы у нас персонаж не скользил мы сделаем если скорость больше нуля здесь мы сделаем select то есть переключатель по буллину если скорость больше нуля то мы установим 1 если скорость 0 то мы установим 0.2 Поскольку если мы будем двигаться, у нас все равно будет проигрываться э, наш стейт с переходом к раучу. Э, но поскольку мы двигаемся, у нас он будет тогда скользить по поверхности. Это нам не нужно, поэтому мы э, сделали такой ограничитель, что если у нас персонаж будет двигаться, то у нас э, время на переключение будет 1 секунду, да, если э, меньше 1 секунды. То тогда мы сразу перейдем в кроуч. Давайте тогда сделаем возврат. Посмотрим, как он будет работать без переходной анимации. Если будет выглядеть не очень, то мы тогда инвертируем анимацию и также поставим ее сюда. Нам нужен кэнкроуч и нам нужен... Единственное, что у нас там изначально true, поэтому если у нас изначально true, нам нужно сделать все наоборот. А, так, здесь на переход нам нужен нод нод булев. Note Boolean. Can у нас изначально true. Сколько я помню. Так, у нас true. Мы нажимаем. У нас персонаж присел. Нажимаем, встает. Если мы двигаемся. Так, мы не подключили скорость. Давайте подключим. Скорость к движению. Сели встали, если мы идем, то мы сразу переходим. Да, в принципе, все нормально. Давайте я пока отключу, потому что э <coughs> так, хотя если мы отключим, давайте я поставлю кроуч э <coughs> <«Coughs> Half-Hate, такой же, как и у капсулы. Half 96 и здесь крошка 96 для того чтобы у нас не было этого рыбка Так, садится он у нас нормально и если мы идем то тоже нормально также давайте скорость Выставим макс волк спид Выставим 80, поскольку мы ставили 80 в нашем вундспейсе. Но нам нужно будет дефолтную скорость увеличить, поскольку он немного скользит ногами. Это у нас нормально. Э, единственное, что нам нужно добавить это смешивание поставим 4 давайте посмотрим у нас есть также рывок поэтому нам нужен э, в таймер майнинг выставить э, тоже точка 4 для того чтобы у нас не было рыбка теперь у нас рыбка нет Когда мы идем, мы присаживаемся нормально. Но нам нужно добавить анимацию для того, чтобы наш персонаж вставал. Поэтому мы возьмем дубликат этой анимации. Сделаем дубликат. И здесь изменим... Это у нас... эту N Idle. Возьмем эту анимацию и сделаем ей ride right scale минус один. То есть у нас персонаж будет вставать. Перейдем в анимационный блупринт снова. И добавим эту анимацию. Для начала мы встаем и потом идем сюда. Так. Здесь мы конкруч делаем нот. Здесь мы просто конкруч подключаем. Так. Тут нам нужен нужна та же логика, что и здесь мы копируем, ну, кроме таймер майнинга. Вставляем. И здесь. Таймер майнинг. Ратио. Ставим наши анимации. Compile save. Нажмем play. Давайте проверим. Ну, теперь это выглядит нормально. Так, следующее, что нам нужно сделать, это дать возможность персонажу пролазить э, под э, какими-то препятствиями. Э, поскольку, если мы Будем использовать ä, разную высоту капсулы то у нас ä, будут рывки как эти рывки мы можем исправить во первых мы можем spring arm поместить на персонажа так давайте посмотрим у нас будет нормально ну, в принципе вроде как все нормально и теперь у нас спрингарм не привязан к капсуле и мы можем изменить half-height э, нашей капсуле при кроучем <coughs> давайте поставим 45 здесь нам нужно будет уже отладить как-то 45 это очень мало сейчас мы можем здесь подобрать примерно 65 я думаю вернем 96 и выставим 65 кроуч э, Значение. Да, это значение подходит нам. И теперь у нас капсула собственно не мешает нашей камере. И камера как бы существует отдельно в зависимости от персонажа. Мы также можем поместить SpringGarm на какой-то сокет. Это немного сымитирует качку камеры. Уже в зависимости от анимации. Давайте, к примеру, поместим это на Spain, давайте на Spain 3 все-таки это поместим нажмем play и когда мы садимся у нас уже анимация автоматически опускает spring Garm. и таким образом мы можем что-то делать а, так давайте в character movement can encroach уберем и тогда у нас не будет возможности присаживаться так где ты скроучи давайте возьмем поскольку сейчас у нас персонаж автоматически Изначально находится в позиции, когда он присел. Поэтому давайте э, возьмем переменную из Crouchet. Посмотрим на ее значение false true. То есть эта переменная нам э, будет аналогом кроуч для переключения. Поэтому мы возьмем из is Crouchet. Iscrochit. И если искроучит, единственное, что нам, наверное, нужно будет поменять местами, либо добавить здесь нот. Если мы не присели, мы можем присесть. Если мы, если мы присели, то мы можем встать. Так. И в анимационном блупринте в графе мы вместо Cancroach возьмем get iscrouчи. И мы сразу можем сделать нот для того, чтобы там ничего не изменять. Так, давайте проверим. давайте изменим здесь возьмем can все-таки не будем добавлять много того чего нам не нужно и здесь нам нужен как давайте проверим ну, у нас по дефолту Персонаж сейчас садится, поэтому нам нужен воланграфер. Также мы нот убираем и подключаем напрямую. Ну, у нас все работает, выглядит это нормально. Анимация плавная. Мы можем спрыгнуть. Кстати, вот по поводу прыжка. Давайте сразу это добавим. дефолт У нас есть crouch. У нас есть выход not crouch. Возьмем or. Мы либо встаем, либо мы падаем Isnr. True. И также на вход мы подадим air NOT, если мы не в воздухе, and И мы можем присесть. Тогда мы переключим state. Нажмем play. Присели, встали. Мы можем присесть, мы можем дойти до края. И если мы падаем, у нас переключается стоит на наш стандартный. И, соответственно, потом персонаж все равно присядет. Поскольку у нас кроуч никуда не исчезает. То есть мы присели, да? Давайте я запущу еще раз. Мы присели, у нас crouch true. Вверху в отладке мы видим. Если мы прыгаем, у нас короче все еще true, поэтому у нас персонаж присядет. И на этом мы урок закончим. Если вам было полезно видео, ставьте лайки. Если вы не подписаны на канал, подписывайтесь. И всем пока.